Многие спрашивают аккорды песен. Я хотел бы показать песню «Южные слова». Ты была со мною ночью Так нежна Быстреви на время Наши имена и волнует что-то Было все во сне нежные слова тонкой красоты, ранняя весна, пользы темноты, улажные святы, оставляют кубы, И проходит ночь, как сон, И проходит сон, как ночь, Я хочу вернуть. Я хочу вернуть ту ночь Я хочу вернуть ту ночь Ты была со мною ночь Так нежна Мы сплели на время наши вина Не волнует что-то, ты шептал И все сне Нежные слова Тонной красоты Ранняя весна Поздней темноты Важные следы оставляют губы И проходит ночь Как сон И проходит сон Как ночь И Я хочу вернуть. Смотрел в твои прекрасные